При виде такой махины, таких махин, хочется сказать, небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Такой комплекс, масштабный, объект просто масштабнее на Мамайке нет. Вид седьмого этажа, обалденно, видите, даже море видно. Но надо, брат, немножечко правее туда. Вот такие вот угловые, самые кайфувейшие. От них я обалдееваю. Как они планируются, я уже 200 раз рассказывал, планируются они прекрасно. Там два балкона, здесь балкон, там панорамное алюминиевое остекление. Цены здесь подарочные, есть беспроцентная рассрочка. Сколько тебе надо, дорогой мой покупатель? Год? Полгода? Договоримся. Дорогие друзья, всем огромнейший привет. Снимаю шляпу при виде вас, господа, дамы и их господа. Вы, в общем, милые мои, самые лучшие, прекрасные телезрители во всей сия Руси. Дорогие, к вашему вниманию фазатрон, Вот он, смотрите, внимательно, э, при виде такой махины, таких махин, хочется сказать, небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Э, к вашему вниманию, вот он, красавец, не побоюсь этого слова, огромный мастодонт, Кинг-Конг города, хочется сказать, Сочи, ну, в Мамайке точно, самый крупный проект, покрупнее, чем Посейдон. К вашему вниманию, фаза Хрон. Идем, ладно, все, кривляться это дело хорошее, но я как-нибудь без этого, дорогие друзья, буду скромным сегодня я. Идемте, дорогие мои. Смотрите, какой комплекс интересный, пумелет просто, как говорила моя бабушка. Пушка, комплекс красота. Я смотрю и влюбляюсь. Я думаю, большинство из вас тоже влюбляется. По причине чего? Да все по причине того, что до моря у нас тут, смотрите, идти буквально... Хочется сказать 2-3 минуты Реально на самом деле, дорогие друзья Комплекс у реки Вот она река Вот она по правую мою руку Вот деревья под деревьями река И если я поворачиваю камеру, мы видим фазотрон Дорогие друзья Квартиры здесь кукольные Просто растут как на дрожжах Комплекс видовой Можно квартирку с видом на море Можно на реку Можно на красивый ухоженный двор и сейчас я покажу вид снизу, и потом поднимусь повыше. Посмотрим, что происходит в самих корпусах и какие же у нас видовые характеристики сверху вниз. В общем-то, так, как-то так, дорогие, уважаемые. мои. Смотрим внимательно, смотрим, смотрим, смотрим. Видим, что следующие-последующие корпуса растут очень быстро. Смотрите, это фазотрон, ну реально, в действительности, такой комплекс, масштабный объект просто Масштабнее на Мамайке нет. Так, ну, короче, отсюда, по сути дела, мало что вам видно, мало что понятно. Предлагаю подниматься и смотреть, вникать, какое же предложение нам лучше с вами выбрать. Идемте, дорогие друзья. Комплекс у нас строится, качественный бизнес-класс. Покруче будет по сей стопудово. Ни разу не сомневаюсь. Давайте, буду подниматься. Камеру не буду выключать, дабы вы видели все процессы, происходящие вокруг. Поднимаюсь. Комплекс действительно крутой. Пока иду, буду рассказывать. Минимальные площади 29 квадратов, максимальные 90. Ну, в принципе, 25 квадратов. Максимальные 90. Комплекс вот такой. Есть угловые квартирки, большущие. Вот они, да? Крупные. Ох, сколько барахла. Скика добра, как говорила моя бабушка Идемте дальше Что мы видим? Все, идем по первому этажу Ну и вот малышки на первом этаже вот такие вот На верхних этажах они э, Эти варианты у нас будут уже Непосредственно с этим э, Как его, С балкончиком Видите, стяжки пола, штукатурные стены э, Разведенные Трубы отопления, водопровода Все коммуникации центральные Ну и давайте Акафа Затрон Это у нас крутейший современный бизнес-класс в городе сочи да теперь наверное буду отключаться поднимусь повыше и выйду на связь о нашел какое-то помещение грех не заглянуть надо же да так. так ладно тут много барахла и вот здесь у нас видите да помещение покрупнее на первом этаже в общем, вспомогательные они Пойдем наверх. наверху интереснее Сто Ну что, дорогие, готовы? Смотрим Смотрите, сразу же хочется отметить Вот я здесь всегда, когда нахожусь, мне здесь нравится Есть места в городе Сочи, где не очень-то Как-то ты себя некомфортно чувствуешь А есть места, где э, неплохо Знаете, приятно Но домики э, такие, что, вот видите То есть это будут 5 вот таких вот э, Домов, вот, посмотрите на него И все они будут примерно в одном Образе и подобии Угловые квартиры самые большие, что в ту сторону, что в эту сторону. А в основном, да, вот среди, посредине это будут такие вот студии. Смотрим внимательно, дорогие мои. Расстояние между домов соблюдены. Здесь будет коммерция, бассейн, парковка. Да блин, да все, что ваш душе угодно. Реально комплекс делается от души. От души красиво. Мои дорогие, нравится он мне, нравится. Хороший, потому что получается. Так, по этажам, видите, на каждом этаже в тех корпусах, которые уже возведены, выполнилась стяжка пола и оштуктуренные стены ведут пожарные гидранты. Вот они. Еще даже покрасить не успели. Так, ну давайте-ка. Безусловное преимущество комплекса. высокое качество строительская, яркая архитектура, шаговая доступность к морю. Жилой комплекс расположен в центральном районе Маммайки. Так, блин. Давайте, откуда будем выглядывать? Давайте отсюда. Вот они уже тут санузлы выгораживают даже. Каналюгу развели. Каналюга, это вот она. Это каналия, помните боярский. Каналия, мать! Вот она. Давай идем смотреть в окно. Видим, что даже на балконах выровняли. Вот они стяжку пола сделали. И вот ограждение уже отщекатурили и даже стены. Так, смотрим, что. Этаж у нас невысокий. Надеюсь, что вам что-то можно понять. Смотрите, мы сейчас на этаже, по-моему, на седьмом. Вид с седьмого этажа. Обалденно, видите, даже море видно. Но надо, брат, немножечко правее туда. Так, смотрим по корпусам. ты ды Да, то есть вот еще дополнительных два корпуса у нас с этой стороны. И за нами еще в ту сторону будет еще корпус. Ну и как бы тут, конечно, расстояние между домами поменьше, если честно. В тех корпусах расстояние... Между домами, вот именно уже в построенных ранее, конечно, между домами расстояние побольше. Сразу же говорю, да. Ну, как мне кажется. Может, я, конечно, ошибаюсь. Ну, вроде не ошибаюсь. Смотрим далее. Здесь реально комфортно будет, обалденно. Обалденный фазотрон. Ну, реально крутой, ну, на самом деле. А, на самом деле, то есть, ну, как говорится, очень он мне нравится. Так, ладно, все, давай по делу. Квартиры сдаются в черновой отделке. Высота потолков у нас 3 метра. Свободные планировки все квартиры сдаются. Будут современные лифты и, конечно же, алюминиевые стеклопакеты. Будут здесь у нас детские площадки, спортивные зоны, зоны отдыха, коммерческие площади. Опа, вот они с балконом предложения. И, конечно же, выделенный подземный паркинг, внешний гостевой паркинг, внешняя инфраструктура, спортивный стадион, 250 метров, пляж 500 метров, полкилометра. И, как бы тут, сами понимаете, да, вот с разного ракурса разные виды. Поэтому выбирайте. Вот все, что я показываю, можно выбрать любой вид. Я бы вот рекомендовал вот так вот скользко выбрать, чтобы, как говорится, один в другого не смотрел. Вот давайте-ка вот сейчас зачетный вот с этой, да, студии, да, прямой вид. То есть можно выбрать с прямым видом. Выбирать надо именно так, чтобы выбирать Правильно. Тут у нас и Мамайский лицепарк, и банк, и все. Ну, по сути дела, прямой вид, это э, видим, да, то, что у нас здесь на реку. Правильно, да, вот такие вот видовые характеристики. Сейчас я покажу вам другую квартиру. Вот немножечко пробегусь, пробегусь только и вы со мной. Вау, включили турбоускорение. Бегаем по фазотрону, когда еще так можно будет побегать. И вот буквально прошел я немножечко. Давайте-ка вот такая. И вот здесь смотрим прямой вид. Посмотрели там, посмотрим здесь. Точно такая же квартира-студия. 28-29 квадратных метров. Но здесь уже у нас прямой вид. Это дом в дом. Будете наблюдать за какой-нибудь красивой женщиной. Да? Если вы женщина, будете наблюдать за мужчиной. Желательно иметь бинокль. Смотрим вниз. Будет все жирно, нарядно, дорого-богато. Как говорят у нас. Дорогие друзья, идемте далее. Смотреть сейчас, когда мы пробежались немножечко сюда. Посмотрим еще... На темпы строительства. Какое же у нас яркое солнышко-то в декабре, дорогие друзья. Видите, да? Дома у нас строятся по следующей технологии. Это у нас э, заливается плита. В плите бурят свайное поле, чтобы могла ездить техника. Далее все это увязывается воедино еще одной дополнительной плитой. После чего поднимают монолитный каркас, скелетик, да? Вон он, монолитный каркас. И этажность, само собой разумеется. По технологии строительства здесь все продумано. Компания-застройщика надежная. Строительная история у них богатейшая. Этажность у нас корпусов по 11 этажей. Так, ну и теперь я предлагаю подняться максимально повыше, показать все-таки, какие видовые характеристики с верхних этажей. Чем выше, тем ядовее, тем э, Чем ниже, тем, короче, как говорится, ближе к земле. Кому что нравится. Открываю, дорогие друзья, следующие секреты покупки ЖК Фазотрон. ЖК АК, да не суть важно. Вот смотрите, если вы берете нижние этажи, как я показывал ранее, вы смотрите, хатка в хатку, вот она, стандартные, грубо говоря, 30 квадратов округляем. Если вы берете верхние этажи, то у вас получается, что вы буквально вот только вот эти не смотрите, а все, что выше, да, уже все у вас пространство, больше света, больше там воздушности, да, то есть чем выше этаж, тем больше уже над вами, вот, скажем так, Сверху уже никто на вас не смотрит, только Господь Бог. Здесь же вы видите вот их. То есть, если вы берете ниже, о, трактор там что-то делает. Если вы берете ниже, то вы смотрите вот так, грубо говоря. Дом в дом и даже сверху смотрит на вас. Если вы берете на уровне, да, последние предпоследние этажи, грубо говоря, то сверху уже сверху некому на вас смотреть. Исходя из этого по башке никто не ходит и исходя из этого меньше народу вам заглядывает. Как я думаю, все равно в принципе, если у вас квартира выше третьего четвертого этажа, все равно вы будете ходить. На лифте ездить, вот что вы будете, а ходить вряд ли вы будете на 10 на 11 этаж. В основном, я же говорю, посредине у нас это студии, крайние угловые, это у нас большие квартиры. Ох, голубятня, видали? Голове я вспугнул. Он тот сидел, тут яйца высиживал, наверное. Так, смотрим, видите, да? Движ, Миш, тут человек, наверное, 250 реально по всей стройке, может, даже больше. Даже высоченные экраны, видите? Установили. Сколько штук? Раз, два, три. Море видно. Ох, там покрышек тут ходит. На не надо. Ну, короче, комплекс действительно будет прокачан со своей коммерцией, со своими парковками, со своими детскими площадками. В общем, будет здесь все. И все это у моря. Вон оно, дорогие мои. Море просто рукой подать. Теперь идем с угловых квартир смотреть. С угловых квартир смотреть на наш комплекс. Комплекс на данный момент один из самых интересных. На Мамайке. Здесь будет популярностью пользоваться сдача, доверительное управление. Будет своя управляющая компания, которая будет сдавать эти квартиры вам для пассивного дохода, если вам это необходимо а, Далее, сроки сдачи, наверное, вас всех интересуют Стопудово, вы такие любите же сроки сдачи, я сам люблю Когда же все это удовольствие сдается А все это наша Петрушка сдается, как заявлен, срок застройщика Это первый квартал 24-го, ну то есть ну, буквально немножечко, да Так, ну давай, крайние вот эти квартирки смотреть Как я говорил, те же самые 29 квадратных метров-30 С вот таким вот боковым видом, если мы не хотим смотреть сосед в соседа или в соседку. Соседку неплохо, да. Давай смотрим сюда. Видим, у нас река. Тут у нас прогулочные зоны туда-сюда. Дорога, проезжая часть... Ну и вот, вот такие вот виды наиболее кайфовые, когда у тебя квартирки крайние. И даже когда вот вы, даже если квартирку берете в горы, не в сторону моря, а в горы, да, то у вас вот так вот выглядывается, смотрите, море, море реально. То есть у вас даже, ты такой вроде взял квартиру, расстроился, беспонтовая такой, думаешь, в горы, что там смотреть еще. А на левую голову поворачиваешь и видно море. он видали, да? То есть раскладывал я секрет, секрет от затрона. Теперь пошли в угловые, посмотрим мои любимые. Мои любимые большие квартиры, их здесь мало. Исходя из этого они будут пользоваться популярностью. Там кто работает, что-то стучит Сварчик, наверное Вот такие вот угловые, самые кайфувейшие От них я обалдеваю Как они планируются, я уже 200 раз рассказывал Планируются они прекрасно Смотрите, еще и с балкончиками С открытыми в сторону реки Ай, как же круто, да Смотрите, обалденно, классный Комплекс, вот смотрите, море везде реально, то есть да, вот с этих угловых квартир, и здесь, и здесь, и здесь, и даже там, при желании можно увидеть. Трам-пам-пам, вот это я стихоплет, да, нравится, дорогие друзья? Вот такие вот 90 квадратов забирайте, будьте здоровы, живите богато. Со всех сторон у вас там два балкона, здесь балкон, там панорамное алюминиевое остекление, ну и давайте-ка еще немножечко выглянем из-за отсюда. Из отсюда и туда видим, вот они все наши корпуса. Конечно, вот эти корпуса, они идут по длиннее, чем в тех корпусах, в которых мы находимся. Они прям такие длинноватенькие как бы. Получается, видите, да? Ну, зато там, в принципе, вот с крайних фунт тех вот будет больше всего хорошо видно море. Вот этот крайний, ближе всего к морю. Еще раз, Мамайка это центральный район города Сочи. На Мамайке у нас есть все, что вы захотите. Цены здесь подарочные. Есть беспроцентная рассрочка. Сколько тебе надо, дорогой мой покупатель? Год? Полгода? Договоримся, организуем. Мега лояльные условия для покупки помещений. Ну, отвечаю, сейчас очень хорошие скидки акции. Особенно от меня. Мой номер 8-918-880-0747. Сразу же говорю. Набирайте меня, дорогие друзья. То, что предложу я, никто не предложит вам в этом городе, потому что у меня самые лучшие скидки, цены и условия. Ну что, дорогие мои друзья, продолжаем бродить по территории комплекса. Те у нас два следующих дома, вот таких же, строятся дальше, ближе к морю. Это у нас, грубо говоря, назовем это там 5, 4, 3, 2 и 1. Один там еще только-только собираются его выводить из земли. Мы идем в ту сторону, дабы лицезреть его и понять, дорогие друзья, я пока иду, сразу же говорю. Мой номер 8-918-880-07-47. Звать меня Дима Дима ЮДВ, сохраните мой контакт. Если вас заинтересовал данный комплекс, просто наберите, напишите мне. Скажите, Дима, интересен комплекс, что у тебя есть, у меня денег столько, что ты можешь предложить. И я предложу, отвечаю, я найду то, что я смогу вам предложить и подобрать вариант. Потому что у меня здесь есть Все. Все у меня здесь есть и от застройщика, и не только. Умные человеки все поймут и догадаются. Так, так что-то я его обошел. Видим, что у нас здесь есть фишка данного комплекса, это технические этажи. Видим, что у нас отрыл застройщик непосредственно э, от э, комплекса грунт. Для чего это все делается? Для того, чтобы выполнить гидроизоляцию. Там у нас технические этажи, там будут проходить коммуникации. Вот здесь, где я нахожусь, непосредственно между домами, у нас здесь будет срыт грунт. Вот так вот хам, -хам, -хам трактором его уберут. И сделают здесь стилобат по принципу альпийского квартала, где... Под э, стелобатом, то есть под такой плитой, будут парковочные места, будет там еще дополнительная инфраструктура, а сверху будет э, ландшафтное озеленение. То есть оно настолько интересное, что вы в жизни не догадаетесь, что там еще один уровень. А по сути дела, это вам будет казаться то, что это все уровень земли. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Комплекс строится активно. Буквально тут, как, как казалось бы, да, э, грубо говоря, в течение года планируется все завершить этот ход строительства. Так, кто это такой? Я, дорогие друзья, сейчас еще раз вам покажу, как строится непосредственно еще у нас первый корпус. По-моему, это первый корпус, если я не ошибаюсь. Ну, а теперь, дорогие мои, в продолжение я сейчас показываю вам начало строительства первого корпуса комплекса «Фазотрон». Почему называется «Фазотрон»? По причине того, что раньше здесь был на этой территории санаторий-пансионат Фазатрон, ныне комплекс «Фазотрон». Вот он у нас, первый корпус. Смотрите, здесь фишка строительства в чем? Первая плита, свайное поле, еще вторая плита, все увязывается, и дальше поперла непосредственно сама конструкция. Смотрите, это у нас будет первый корпус, дорогие друзья. И это вот он, второй, как вы успели его заметить. Комплекс действительно будет одним из самых интересных, дорогие мои. Я вам реально говорю. Наберите меня, я вам предложу здесь предложение. У меня есть то, чего нет вообще ни у кого в этом городе. Я делаю то, что не сделает вам никто. Серьезно. Просто наберите меня по номеру 8918 880 0747 Будете жить в кратчайшие сроки в лучшем комплексе Мамайки. Если что, ближайшие одноклассники у нас вот там Посейдон. Посейдон цены минимум 550 тысяч рублей за квадрат. Фазотрон у нас здесь есть. Дорогие друзья, не буду говорить вслух. Просто напишите мне. Здесь есть как от застройщика, так и по переуступкам. В общем, здесь все. лучшее предложение. Так что звоните, пишите, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Увидимся, дорогие друзья. Все корпуса строятся. И мы скоро здесь заселимся сделаем ремонт, будем пить чачу, есть шашлык и комментировать меня, благодарить за лучшую покупку в городе Сочи лучшего комплекса. Всего хорошего, дорогие мои. Увидимся. Пока.